приветствую вас на своем канале сегодня я вам хочу показать как вязать рисунок ежики вот так он смотрится вяжется он очень просто смотрится оригинально первый ряд вяжем лицевая изнаночная До конца ряда. Второй ряд вяжется. Первую снимаю. Лицевую провязываю лицевой. Изнаночную снимаю с накидом, не провязывая. Лицевая. Делаю накид снимаю не провязывая лицевая накид снимаю так до конца ряда третий ряд Первую снимаю, петельку с накидом я снимаю еще с одним накидом, не провязываю. Делаю накид, снимаю, вторую петельку, которая изнаночная, я провязываю лицевой, за переднюю стенку снизу. Снимаю с накидом, лицевая, с накидом снимаю, лицевая. Снимаю, лицевая, снимаю с накидом, лицевая, и так до конца ряда. Четвертый ряд. Снимаю первую петельку изнаночную петлю. Я провязываю лицевой за переднюю стенку снизу петельку с двумя накидами. Я провязываю изнаночной все вместе. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, И так до конца ряда. Кромочную провязываю изнаночной. Затем Повторяю первый ряд. Провязываю лицевая, изнаночная, лицевая. Рисунок состоит из четырех рядов. Повторять нужно с первого по четвертый. такой узор получается подойдет для детских шапочек очень даже И для других вещей вяжется очень просто красиво если вам мое видео было полезно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал